В4. Выберите утверждение, верно характеризующее кремниевую кислоту. Для начала запишем, что кремниевая кислота H2M3, специфическая кислота, единственная нерастворимая. Ну и давайте будем рассматривать, что же здесь у нас за свойства ее написано. Первое распадается при слабом нагревании. Да, действительно, это так происходит. Даже при слабом нагревании она теряет воду и образует силициум 2 Второе образуется при растворении соответствующего оксида в воде. Нет, это единственная кислота, которую получают каким-то косвенным путем. Невозможно растворить песок, ну условно, силицома-2 это одна из форм, это песок. Невозможно его растворить в воде, соответственно, мы таким образом получить данную кислоту не можем. Пункт 3. Образует средние соли силикаты. Да, мы можем сказать, что, например, средняя соль с натрием, натрия-2, силицома-3, это силикат. Верно. Четвертое сильная, сильнее сероводородной и угольный кислот. Она сильнее угольной, но не сильнее сероводородной. Пятое. С гидроксидом натрия, гидроксидом калия образуют соли, которые называются растворимым стеклом. Да, соли непосредственно калия и натрия это иногда говорят растворимое стекло, иногда говорят жидкое стекло. То есть это уже такие тривиальные названия. И пункт 6 бецветная жидкость нет это у нас не жидкость это что-то похожее на желе такую гелеобразную форму в принципе вы можете дома сделать следующий эксперимент есть силикатный клей такой прозрачный это силикат натрия если вы туда добавите кислоту например уксусную либо лимонную кислоту у вас будет образовываться как раз таки кремниевая кислота такая немного желеобразная то есть она не совсем твердая как камень, а такое имеет интересную консистенцию, но не жидкое. Таким образом, правильный вариант ответа у нас 1, 3, 6.